У Тумановой дом, добрый дом в доме том Песни, книги, сказки и картины И ребятам не лень проводить целый день В добром доме у Тумановой Ирины